Всем привет с вами Чинтри Коэн. В интернете есть очень много историй людей, которые потеряли все на крипторынке. И сегодня я поведаю вам одну из таких историй. Приятного просмотра! Валерия всегда мечтала заработать быстрые деньги. Она решила попробовать свои силы на крипторынке и начала торговать. Вначале все казалось хорошо, ее прибыль росла, и она чувствовала себя уверенно. Однако однажды, когда она неожиданно проснулась посреди ночи, она увидела, что ее портфель в криптовалюте внезапно стал красным. Она попыталась продать свои активы, чтобы избежать потерь, но уже было слишком поздно. Цена на криптовалюту продолжала падать, а ее убытки только увеличивались. Она была вынуждена смириться с тем, что ее позиции на марже были ликвидированы. В течение нескольких следующих дней она ощущала непереносимый страх и тревогу, понимая, что ее желание быстро заработать деньги могло привести к еще более страшным последствиям. И несмотря на то, что Валерия понимала свои ошибки и обещала себе больше такого не повторять, она не могла простить себе проигрыши на крипторынке. Но вскоре она осознала, что теряет все больше и больше денег, а кредит еще больше усугубил ее финансовое положение. В конечном итоге она обанкротилась, и банк забрал ее дом. Валерия осталась без денег, без дома и без надежды на будущее. Она поняла, что своим желанием быстро обогатиться, она лишила себя всего, что было у нее в жизни. Эта история напоминает о том, что торговля на любом рынке может быть опасной и рискованной. Если вы не знаете, что делаете, то лучше не рисковать своими деньгами. В конечном итоге можно потерять намного больше, чем вы думаете. Таких историй в интернете множество. Давайте пробежимся по каждой отдельно. Здесь у нас есть некий пользователь с именем Хомяк который проебал все свои деньги на крипторын. Дальнейшая судьба его неизвестна. Екатерина, которая продала дом и купила спот, в конечном итоге продала его на лаях, что дальше я не знаю. И таких историй у нас еще множество, очень и очень много таких же историй. Поэтому не совершайте ошибки людей, которые потеряли все за считанные дни. Вот как горит это мясо, можете прогореть вы. Трейдинг может быть стрессовой и эмоционально нагруженной деятельностью. Пока я кушаю, зайди и проверь свои позиции. Да, я серьезно. Возможно, у тебя ликвидация. Ладно, не пугайся, это я просто балуюсь. Установи ограничение убытков, заранее определи максимальный размер потерь, которые ты готов понести. И убедись, что твоя стратегия включает в себя защиту от потерь. Ну и конечно, трейдинг. Это сфера деятельности, которая требует от человека не только знаний в области финансов и экономики, но и психологической устойчивости. Кстати, возможно многие не поняли посыла из данного видео. В этом неком фильме запряталось целое послание азбукой Морзе, а именно сид фразы от кошелька, на котором лежит 1000 USDT для самых находчивых. Удачи. Что насчет? Подмена понятий? Или мы разучились ценить свои деньги? Вопрос остается открытым. Почему многие люди не пользуются опытом пользователей интернета? Почему до сих пор людей ликвидируют на сотни тысяч? долларов сегодня я рассказал вам историю после которой я думаю стоит задуматься стоит ли вообще торговать на крипте задумайтесь всем спасибо всем удачи